Поехали, да? <музыка> Здравствуйте, друзья. У нас сегодня опять пленерный день. Нашу речку трубишь. У нас тут несколько человек сегодня. О, течка, смотри, ага, вот, пишем. Передний план, второй, дальний, все есть. Красота и даже чуть-чуть храмик. Купола храма видны, горят. Вот я, как всегда, начну с того, что намочу холст, чтобы он не сопротивлялся набору краски. Кисть вчера работала на, на озере, это было от цвета неба, у нее осталось. Вот поэтому слегка тонирует холст но поскольку предстоит густая работа краской то все это перемелится тем не менее когда он уже чуть-чуть подпачкан уже не так страшно с ним работать я думаю каждый из вас согласится что прямо стоит в припачкать холст в качестве разбавителя у меня тройник, тройник с одной стороны э, создает некоторую вязкость письма, скользкость письма за счет масла и за счет лака э, терпкость письма, которая будет нужна во второй половине сеанса, когда красочка станет за счет лака и можно будет свежие маски накладывать как бы сверху. Итак, небочка у нас. Небо у нас практически чистый, чистая королевская голубая, даже без небесно-голубой. Ну, может потом под линию горизонта немножко для разнообразия подпущу. плотность красочки нужна то есть светлые партии любят густую краску у кого еще нет королевской голубой рекомендую ее завести она сродни разбеленному ультрамарину Но чуть у нее другие свойства С которыми вы познакомившись Согласитесь, что она Прекрасна Чуть темнее В воде отражение Неба добавляю ультрамарин королевской голубой. Feeling. Особенно актуален этот цвет в воде, прямо кричит он. только лодки вышла ну, вот так вот в течение дня подбираешь Интересные элементы у натуры. Так, друзья, значит, смотрите, я в домашних уже условиях. Пишу, уточняю геометрии, поскольку на пленере сидеть вырисовывать некогда. Вот. Все в цвете взято. Взято, ну, буквально один к одному, как оно там было. Еще, конечно, <coughs> существенный момент, то, что композиционный я на пленере собрал работу к центру композиции. Уменьшилось расстояние вот это, произошел э, разумный пересчет лодок, то есть не будет лишних лодок, скажем, вот этой лодки не будет. Вот, и мне дает возможность сейчас уже произвести уточнительную часть, домашняя обстановка. Все эти фотографии у меня есть этого места но у меня взято в цвете самое главное, взято в цвете и сейчас я могу позаниматься уточнениями с, со спокойной не кормя комаров и я вот, вы видите, лодочку прорисовал еще не закончил, но так накидал уже ее основные свет, тень мостик чуть-чуть тронул Чуть тронул вот это место уточнительно, потому что было на пленере набрано э, тяпляб, что тоже уместно. Вот. Но вот в этом месте захотелось немножко пописать. И продолжу выписывать и рассуждать опять и цвет, и э, ну, уже и геометрию. Вот я остановился на теневой лодке. Вот просто почкануть этим цветом, несмотря на то, что это зелень, она будет благодарна. О, кстати, здесь можно чуть-чуть натянить. Тоже угол плоскостей. Вот. Ну и, конечно, приглашаю вас в Переславль, где вот таких мест прекрасных, узнаваемых русских, милых, полно. Прошу.